Вечером-то было больше народа О, я лавровый чувствую Можешь брать? Или да? это не лавровый? Это нет, а вот лавровый Вот это вот не лавровый 25 августа. Судак Обычный день в 9 утра Народу на пляже. Куда пойдем? Слушай, давай без себя, а как иди будем. Еще есть место где тут, что что Через тут далеко. Через полчаса этого не было. Мы ну, пойдем дальше искать. 28 да? температура воздуха. 24 оли. ИНТРИГУЮЩАЯ <All cat> МУЗЫКА с пляжа. Заглянули еще на рынок. Купили подарком. Что у тебя? Персики? Персик. Вот персики. Вот наше жилье. Вот наша тачка стоит. I think Маленькая комнатка, всего семь с половиной квадратов. Кондиционер, телек, ну и шкафчик. на самом деле. все как обычно душевая и унитаз с рукомойника вот такая комнатка стоит 1600 рублей в августе Я считаю дороговато. Судаки на пляжах вы видели, что творится. И нам что-то туда очень неохота. Поэтому мы решили сходить на пляжик под горой Алчак. Ходим еще туда, посмотрим, как там народ. Люди вон полчику ползают. А вот смотрите, опять алый ча. Алыча. Единственная лыча висит на этом дереве сухом. А, нет, там еще есть. Целая гроздь. И заодно у нас будет прогулка оздоровительная. Мы сейчас уже почти каждый день выдаем по две нормы. Ходьбы. Дома у нас такого не бывало никогда. Вьюн вот этот вот. С фотками интересный. Вьюн. Бьется по земле. Какой это? Рипей. Крупой. Но народу не так много здесь хочешь пасть Мне понравился нам этот пляж. На дне очень большие камни и скользкие. Я еще искупался. А супруга даже в воду не полезла. Поэтому переходим к тому пляжу, пляж медвежонок, по-моему, называется который нам больше понравился Нужно вот, вот старый пляж на котором мы были а новый вот за этой горой я уже даже одеваться не стал просто перейдем сейчас и все все вот этот вот участок мы прошли и поворачиваем пляж металлок вот оно, это строение недостроенное что-то строили то ли пансионат, то ли гостиницы непонятно бросили, вот так вот оно здесь теперь доживает свой век вот оно открывается пляж сейчас мы там место найдем и будем там балдеть. Колючий гад. Мухи а, на него садятся, поняла. а он, а он по дни мух ловит. Это знаешь что? Он да. сейчас раскроется, семена разбросается, на сточку Берем с собой такой. Да, он это. Арбуз. вот арбуз, видите. интересно Такими кустами он. Сделал. И здесь везде. Он все-таки Еще и белые, А там он уже созрели. А вот еще да, вон еще век есть. Смотрите, вообще красота и как вообще обалдеть. Вот он вот не ходить. А, Ой, Хочу посмотреть, можно ли здесь пройти напрямую. Потому что тот пляж, на котором мы были, он находится вот за этими кустами. Чтобы не обходить эту гору, может быть, тут есть какая-то тропа. Здесь такое болото. Здесь реально можно пройти. Все равно ближе, чем обходить гору. Такие укромные здесь бухточки, которых прячутся люди. О, какой интересный грот. Вот такой грот. Глубокий. ребята, по сухому не получится пройти, немножко придется все равно босиком пройти, пойдем возвращаться, пойдем еще на пирсик сходим посмотрим. Здесь не глубоко плиты. О, медуза какая плавающая. вот один пляж вот второй пляж это плохой пляж это хороший пляж так а по эту сторону здесь что-то типа кемпинга здесь стоят шатры палатки он наш пляж за этим персиком Там трос натянут, значит это платное место, платный кемпинг, душевая, зелень. на пляже присутствует Но здесь вообще очень грязная вода непонятно почему Черни сюда. Последние денечки лета. Чего у них сейчас нормально? Не, ну сейчас заканчивается фик сезона, поэтому все стараются работать. запозна Пока есть туристы. человека. Посмотреть-то луну. Мы не в покое, мы не заставляемся ходить, мы Красиво, картины Бритки играют. Играет. какая. Бедный ребенок. Мы же тут были. А ты не видела я бревянку шею? Они же вчера не пошли. по кругу идет, освещается. Ну и все, на этом наша вечерняя прогулка заканчивается. Мы идем байкать байки вы ну, мы еще чайку выпьем до да, кофейку ладно всем пока до завтра